Недавно я ехала в автобусе, и передо мной разыгрывалась интересная сцена. Честно говоря, последствия этой сцены определите сами, а я вам просто расскажу, как оно все было. Внук, мне показалось, ему года три. Говорит бабушке, «Бабушка, я тебя люблю». Она смеется и отвечает, я тебя тоже люблю. А рядом стоящий в автобусе соседки она объясняет, ой, боится, что его кто-то заберет. Поэтому подлизывается и говорит, что он меня любит. И она ему, соответственно, говорит, тебя никто не заберет, его бабушка. Внук говорит, я не боюсь, что меня кто-то заберет. Но в этот момент бабушка его уже не слышит, и она общается с теми, кто стоит рядом. Я сейчас не буду говорить хорошо, плохо и так далее, но когда что-либо делает ребенок, он всегда смотрит на реакцию взрослых. И в зависимости от того, какая это реакция, он вырабатывает стратегию, как себя вести в любой ситуации. Соответственно, в данном контексте получается, что «я тебя люблю», надо говорить тогда, когда страшно, либо вообще не надо говорить. Потому что ты как-то это говоришь, тебя неправильно понимают, над тобой смеются, обсуждают твою интимную фразу с другими людьми, и тебе это не очень приятно. По крайней мере, я больше ребенка не слышала. Возможно, так это и не будет. Возможно, и ребенок, и бабушка забудут эту историю, которую я подсмотрела в автобусе. А, а возможно, будет и по-другому. Правильно ли неправильно себя вела бабушка? Конечно, правильно. И знаете почему? Потому что она его бабушка. А, у нас у каждого есть семейно-родовые мифы, семейно-родовые истории. И очень часто наше поведение базируется на них. И вот когда... Внуку понадобится а, что-либо в этой жизни поменять или, допустим, он сделает какие-то выводы, которые мешают, будут ему в 30, 40, 50 лет. Вот тогда он сам а, сделает так, чтобы это прекратило ему мешать. Либо он воспользуется специалистом, либо он поработает с собой и уберет все эти вещи, а, либо будет с этим как-то жить. Потому что у нас каждый человек отвечает за себя, бабушка за себя, внук за себя. Поэтому если вы боитесь, что вы как-то неправильно воспитали своих детей, прекратите бояться. Вы не можете делать неправильно, вы всегда делаете то, что ребенку надо. Почему именно это надо? Да, я человек не в этой семейной системе, я не знаю. И если я сейчас глазами психолога посмотрю на эту ситуацию, то мы сейчас расскажем, какие комплексы будут у внука через 20 лет. А кто сказал, что я Господь Бог? А кто сказал, что я права? А кто сказал, что я имею право оценивать поведение людей? Ровно как и не только я. Почему? Вы решили, возможно, что у вас правильный взгляд на мир, а у других людей нет. Правда, у каждого своя. И у бабушки она своя, и у внука она своя. И каждый живет так, как ему не страшно.